Но у меня почему-то в КРМП 53 стабильная вода. А, да, там тюнинг недоступен на некоторых машинах. Да, там только гидравлику колеса и... О, все, я приехал. Слышишь, я приехал. Вот, тут кто-то взорвался. Я в Павну приехал. А, вот он ты, Ха. поехали, я на уазике. Да зачем? Он... он специально это делает. Да. Ну, давай я тебя переверну. Поехали. Да насадь на него. А у тебя уже запись идет, да? А нафига ты записи? делал? Блин, мы погони снимаем тут. Поехали. <звы> <звы> <звы> Нет. Хотя можно. Поехали, поехали. Ай-яй. Давай машину у не заберем. Сюда иди машина моя. Пять, пять, все. Э, он меня угоняет, представляешь? Так вылезь здесь. Все сели вылезь? О, ли Вау! Вау! Вау! тогда за мной будешь гоняться. Заняться. Почему я? Я умер. Ты умер, что ли? Умер ли? Да. Как ты так умер-то? <свист> я на спауне. Заспаунил машину свою. Случайно. А она там на весь спаун. Воу 24.01. Короче, ты знаешь, куда ехать? А, а да. Вот я, вот помню. я жду, я пока на паузу поставлю. Я, кстати, помню. Вот это дрифт. Хотя ладно с паузы можно убрать. А я застрял на крыше. Все, Оп. Чайка. Так. О, качество пришло. Бьётся остановительное. Ох ты меня обгонять. Домой пойдешь уже, а или телефон тебе не нужен, да? Да, наверное. Сейчас посмотрим. Передний привод, да ладно? Чего? Девятка переднеприводная. Это как? А куда ехать, блин? Сейчас в кап А куда ты едешь-то, баран? А что куда ехать? А -а -а, ну приезжай к мосту. А можно Пошу. покрасить? еще Тачку вот эту. Ментовскую? Да, ух ты, я ее уже покрасил в черный Фу, это слишком эпично. Да ну, черный не говно. Покрась хотя бы в синий или там что то типа такого, чтобы правда, типа. Ага, бред какой. Тут голубой есть. О, можно ведь зайти на сервак, где там много выбора-то есть. Ментовских тачек. Э, убили опять. Ладно, на А какой сервак, который я тебе вчера показывал? А чё, в смысле? Ну ты не этот мне показывал? Это другой сервак. Так там развлекаться, да? Да, да, там больше тачек, там больше выборов. Ну, я не знаю, я не хочу переходить, все, Я не хочу. Ну, ладно, два здесь. Короче, к мосту подъезжаешь, да, ГАЗ. К мосту? А как, какая машина-то ты говорил взять? вас. 99-я. Типа, а, и... вот он ты едешь, вот он ты едешь. Стой, стой, стой! Ну, сейчас, сейчас. Так, я... стой, я сзади. Давай, типа ты на посту стоял. Я, Давай, на, я на посту, Стой, давай, поехали, поехали со мной, не здесь, только не здесь. Да блин, господи, что за дебил? Вот это пост, типа, да? Давай, Не-не-не-не, не здесь, давай только дальше, люди. а то тут, тут дофига дебило. О, я теперь скин пацанский взял, типа, я пацан на девятке. Все, вот, типа, давай вон того. Вот, типа, ты вот здесь станешь смотри, вот здесь. Не-не-не, мне не нравится. Вот, вот здесь. Мне встанешь. не нравится. Так. А у тебя сколько максимальная скорость? 104. 104. О, ну как у меня, только ты валишь как-то не по-детски. Я тебя догнать не могу на девятке. Фу. А вон, кстати, остановка, типа, твой пост. Так, в лесу я что, нарушать, что ли, буду? В лесу. Да, прогонишь тут передо мной. О, о, -о погоди, где я тут? Давай встать, вот за домиком. Во. Супрайз, мотафака, типа. Давай, вот, сюрприз, мотафака. Погоди, нет, где тебе встать-то? Сейчас вот такой Нет, пыль, пойдет. Ты еще пыль создай, типа. Вот, вот тут, вот тут встань. А ты мою пульт видишь? Так конечно, ну пыли. Давай, все, и. Я... и так, стоп, стой. я еду, я еду. Что, нарушитель? О, какой-то лох. Пацан на девятке. Пацан, вставай, пацан. Куда едешь, пацан? Воу, я. Не умею ездить, пацан, тебе капец. Не шути за законом. У, все. О, у меня уже дымит, тачка. Да блин, я не могу было заехать на этой машине. Он бросил машину. Ага, что это такое? Все, ты попался. А ну стоять. Так боже мой, тут прыгать надо. Стой. Все, ты попался. Догони. Не шути законом. Нет, догони. Идет отсюда, я сказал, видим. Вс. Блин, мою тачку забьт, это как называется? Идет сюда. Не сметь, не сметь. ДПСовскую порою. Опять Погоня, все, ушнет. О, господи. Да. Погоня ушла с деревни. Слушай. Че? Я тебя догнать тоже не могу. А ты всем то вырубил, чтобы меня не найти-то тяжело было? Да. Ну, вот у тебя там и так книг ведь не всегда показывается. А да ник все равно показывается. Так. Вс ⁇ я его почти. У меня машина буксует здесь, она не едет. Вс ⁇ я его арестовал почти. Врезался в столб. Надо это в тачке это вообще. Да. Зашкаривает. Зашкваривает. Зашкваривает, да. Ой, да все, это, это был фейл. А ты тачку-то... так да ты чё починил тачку-то? Ну если починил, она у меня дымится полностью. А, да? Он вс. всё. Стой, я... Чини, чини, чини, чини! Аш, аш, быстрей. Ладно. Ой, я зачем-то нажал. <свист> всё, давай. Подкупной полицейский. <свист> <свист> Жесть. Мигалку-то <свист> включил. <свист> <свист> Да. Фру. Ой, я не должен был этого делать. Вы не видели? Только я, я, я сейчас могу удрать. Ты еще только до него доехал. Я аж далеко. Так. Нет, это другой человек. Это невинный человек. Господи, ты где? Нарушитель. Обшитель. Ч ⁇ Ты где? <свят> я спрятался. Я попатрулирую весь лес. И я пока тачку буду чинить. У меня что-то тут. Капец. Ну, блин, ну как так? А, Патру... девятку всю разбил. Патрулирование леса. <свят> <свят> Ты меня не заметил? Господи. <свят> вот. Все, я нашел нарушителя. Я здесь машина буксует, она и не, не валит тут. на грязи, а вот на асфальте валит. Ой, ямка. Ямку объехали. Какая эпичная дорога. Он опять хочет скрыться. <свист> а -а -а -а, Буксует. Все, передний привод не валит. Стоять. Ай, мудак какой есть. Yes. <свист> Какие эти ужасные машины. Блин, передний привод, ну давай. е yeah. Сейчас можно удрать. Да, блин. Ты пользуешься? А, да блин, ты едешь как дурак куда я и забирался. <как> так, ее машина почти выведена из строя. Моя тоже. уже бы здесь. Стоп. Законопослушный гражданин нам мешает. Или помогает. Давай, помогай. Блин, ты будешь... он на бэхе мешает, он у меня хочет спить. Ты будешь награжден, Макс Кулин. Ага, награжден, что ты попал в видос. Да, нет. У меня уж тачка выходит, а О, он фак, фак, фак, у меня машина еле-еле держится. <свист> а! Этот сановый дед. где? О господи, все слились. <свист> Стой, нарушитель. Нет, не убегай, жулик, не воруй. Все. А это сейчас было не по РП. И что? <звы> Ты попался. Это бессмысленно убегать. <свы> Нет. У убегать бессмысленно. Тебя сейчас убьет кто-нибудь. Сдавайтесь добровольно, и мы сохраним вам жизнь. <свы> <свы> Нет. <свы> Б. Хасаная. Он заманить. Сдавайтесь, нарушитель. Нет, ты сейчас вкроешься в твой дом, да? Это бессмысленно. Поверь мне, это бессмысленно. Что? Ну-ка, что ты, что -то, покажи еще раз. Что? Спускайтесь, доброволь. Спускайтесь. Стой, погоди. Спускайтесь, не то я применю силу. Стоит потрачено, так, так, сбоку, руки вот так, вот замечательно, ботиночки. Будешь нарушать? Не знаю, нет, не буду, не буду нарушать. Все, садитесь в машину, проведем выделение. Поехали. Да. А, а вот, парковка, дай. Господи, ну а у Все, вас... Вот. Не, не убегайте, не скрывайтесь от закона. Я вас всё равно поймаю когда-нибудь. О, боже! Нет! Вы арестованы второй раз. САС. <смех> так, пройдите сюда Так. Ну и что мы нарушаем? Превышаем Проехали на большой скорости Р -р -р Радары Ашахерилин, типа на девятке Там валит вообще в полную Сейчас мы с вас сфоткаем КОРОВА! Как будто ты дома у меня. Шесть минуточек. Ой-ой-ой, ну и чё там? Отдали тебе телефон? Не знаю, я его не брал. А чё, ты пришёл домой? Ну и ват вышел. А чё? Да у меня ж тут всё работает. Нет, те же сказали чё-то там домой, ну и чё, пришёл ты. Я не знаю чё. А нахера ты когда ходил? Да, не знаю. Да. И тут мод. Вот. Ужас. Не слушай это. Yeah. <laughs>